Москвы привет! Ха -ха -ха! Мишенька! С нами! Ну что, разберешь ту? Да. Разберу ту, которая, возможно, для вас будет не та, да. а новая. Ну, неважно. Значит, значит, условия из предыдущего ролика. Наверное, предыдущего. Предполагаемого предыдущего. Есть Предполагаемого предыдущего. Но ну, я думаю, что мы попробуем сделать так, чтобы он был вот. предыдущего. Значит. Условия. данная доска N на M. Есть несколько закрашенных клеток. Да. Значит, вот как-то закрашивают клетки в ней. Как в морском бою. Да, и их закрашивают как в морском бою, то есть никакие из этих клеток не касаются... Даже вершинами. Иначе да, Вершины, либо как, по стороне. Как в фильме «Фантомас», когда То есть вот тут есть вот такая зона, да, да, да, да, да. которая да. ничем не заполнена. Вот. И нужно, что нужно? Нужно построить такую конструкцию, что э, закрасить еще несколько клеток. Ну, допустим, мы как-то вот так закрашиваем, закрашиваем. Так, чтобы, во-первых, у нас получились связанные компоненты. Да. Ну, допустим, вот так получается. Э, связанные, значит, ну, вот так мы можем разобраться. Короче, добраться. дерево должно получиться. Да. Если мы ходим по, по стороне, соответственно. И, во-вторых, в нем не должно быть циклов. Ну, то есть, да. если мы, например, тут закрасим вот эту, то у нас будет вот такой цикл. Все, нужно сделать дерево. Ну а если вот это, то, например, вот такой цикл. И вот такого быть не должно, значит просто делаем дерево действительно. Вот. Ну, наверняка есть много способов решения и, наверняка, некоторые из нас, вас ее недавно видели на forces. А, Codeforces, да? Да, это цель программирования. Значит, какой алгоритм решения? forces. Какой мой алгоритм решения и самый простой, наверное. Военно-воздушные силы Значит, возьмем наши клетки. Вот они тут как-то были. Вот. Что мы сделаем? Закрасим каждый третий столбец полностью. Начиная с нулевого. Да. То есть вот так, вот так. Потом вот этот мы бы закрасили, если бы он был. Значит, пока что у нас получается... У нас получается все еще не связанная структура, но очевидно, мнение циклов. Циклов, конечно, нет. Вот. А теперь заметим, что, заметим, что, ну, во-первых, все клетки вот тут мы закрасили, а во-вторых, все клетки, которые находятся вот в этом вот промежутке, ну, да, они прицепляются либо цикл вот сюда, либо был вот был сюда. быть либо здесь, либо здесь, он был вылезать за да. этот предел, а здесь нет рядом. Если вот бы когда. был цикл, то, да. соответственно, ну, да, ну, у нас, собственно, было бы да. две клетки рядом. Вот, значит, так. каждая из вот этих клеток, она подцепляется, как бы, к одному да, из вот этих вот да. вертикальных полос. Кроме последних. Вот. Ну, кроме, кроме, возможно, вот этого да. ряда. Угу. Ну, теперь что мы сделаем? Во-первых, в последнем ряду мы просто подцепим вот эти клетки вот так. Все, которые есть. Да, значит, почему это корректно? Потому что вот в этих клетках у нас ничего нет. Никого нету. нет. Но, значит, если мы вот эту и закрасим, то у нас нет. все еще тут никого не будет, и, следовательно, циклов не будет. Так, но это не очень строго, но понятно. Что да? сделать? Вот. А дальше, соответственно, мы хотим соединить вот эти вот да. э, штуки. Ну, мы что сделаем? Если у нас тут есть хотя бы одна клетка, то мы просто пройдем вот так. И по той же логике, что вот здесь, у нас вот тут клеток нету, угу. поэтому она ни с кем не замкнется. Но уже не все, а только одну. Да, ровно одну, чтобы она просто соединилась. А если тут клеток нет, то мы просто проведем любую, ну, условно, самую верхнюю. Да. И просто соединим. Все, дерево. Вот. Оно есть. Круто. Очень красивое и короткое решение, вот но да. его придумать сложно. Придумать, я я не знаю, да, как это вообще сочинять, такие вещи. Ну нет, ну типа за полчасика Ну видимо, да, ты вдумываешься, да, постепенно. Думаешь, думаешь. Одна идея, другая идея, третья идея, четвертая, постепенно как бы идеи, да, кристаллизуются в решение. Угу. Так, собственно, с любым Но бывает, что как блеск молнии сразу что-то прилетает. Ну да. Вот, теперь, соответственно, я хотел две задачи разобрать, тоже со сборов. Которые тоже у нас были, продолжаем эксплуатировать. Надеюсь, меня преподаватели. Но они уже взяли, насколько я понимаю, на следующие сборы, так что ничего страшного. Вот, значит, задача. Давайте обозначим за d количество различных простых делителей числа. Это будет информатика или математика? Это по информатике все. По информатике. Вот это уже все по информатике. Прошлая задача была по информатике. По информатике это Различных. Простых, простых делителей числа. Простых делителей mm -hmm. Mm -hmm. числа. Спрашивается, конечно или бесконечно, ну или, соответственно, нулевое количество таких пар, что d от a b равно d от a плюс d от b. d от a плюс d от b. И... D, d, от a, d от a плюс b равно d от a плюс d от b, да? Да, и вот эта штука больше, чем 10 в сотой. Ой. Это чтобы не э, отрезки начальные, да, никто не... Наверное, да. Так, конечно и конечное нет. или нет? Конечно или бесконечно, ну или, соответственно, пусто. Ну, конечно это сколько получается. Короче, есть ли такие бары и конечное ли их число, что D от A плюс B? Это D от A плюс D от B. И конечно. оно больше, чем 10 сотый. Вот. Ох, по... на гиабыце гипотезу она похожа. Да. Да. Там тоже про количество тех или иных делителей ну, да. числа а плюс b. <свят> ну, <у тебя свят> все задачи похожи на <свят> да, БЦ вот, гипотезу. Так, дай подумаем. 10 плюс 7. 17. <свят> 10 плюс 7, тем временем 10 в сотый. <свят> <свят> я внимаю, <влюбленный>, нет, <свят> это даже пощупать. То есть нужно, чтобы у А плюс b было до хрена Простых делителей, да? Да. До хрена. Сейчас, дважды, трижды, ну да, это очень похоже на А Б, конечно, гипотезу, да, то есть там да, 25, ага, 25 плюс 5, Ээээ, ой, нет, фиг, так, 25 плюс 10, опять фиг, <ank> так, сейчас, 20, 20, эээ, 20, 20, сейчас, я хочу 8, нет. Устарел, папа, 20, 19, 19, 21 надо. 14. Сейчас. Так, так, так, так, так. 16 плюс 14 равно 30. Это, соответственно, 16 плюс 14. Это 3, а это 2. Нет, это не 1. так. 16 это 2. 1 плюс 14 это 2. Да. Равно 33. Это правда. Значит, бывает. Такое бывает. Очень хорошо. Теперь, чтобы этих простых деятелей было очень-очень. Да, чтобы не возникало вопросов, да, это 1 это 0, понятно. Естественно. Так, э э эм. Так, а если каждый из них на что-то делится? Э они простые или нет? Нет, любые. Любые. Так, то есть если я домножаю на P и А и B. Да. A, A, Хорошо. То тогда здесь на 2 увеличивается, здесь на 1. Да. То есть что происходит? Так. Если мы домножаем на P. Оп. Да. Ну, которое, соответственно, у них не было, да? Да. То у нас d от A плюс B у нас плюс плюс. Да. А d от A плюс d от B. Просто плюс. Плюс равно 2. Сбиваемся, да. Так. Вот, то есть тут увеличивается на 1. Это если P еще не было делителем. Да, это. Я могу сказать, что это плюс. Ну, на 2 увеличивается. Нет, здесь же на 1. Нет, здесь на 1, здесь на 2. Да, тут, если мы берем P, которое не являлось делителем ни А, ни B, то, когда мы домножаем A на P, то у него становится на 1 больше простой делитель, или вот тут на 1 больше простой делитель? Ну, естественно, тут тоже на 1 простой делитель. Да, здесь на 1. Значит, тут плюс-плюс. Ну, короче, да, плюс-плюс это как бы инкремент. Ну, неважно. Мент-инкремент. Так, теперь внимание. Если я еще подомножаю, то я могу... То есть мне стартовать надо с ситуации, когда это сильно больше. Да. Да, если ты возьмешь вот это число больше, чем вот это, то поднимая, то домножая мы можем провести их равенство по непрерывности. Да. Да. Но ты сейчас, кстати, прямо придумываешь решение на ходу. Да. Значит, А равно 2 в ката и Б равно 3 в кубе. Ой, 3 в ВЭльде. То есть мы хотим, чтобы а плюс B было... Больше, чем d от a плюс d от b. Да. Ну и совершенно ясно, что... Хотим. Сумма двух степеней, по крайней мере, не делится ни на одну из них. Да. Э -э До Ну, простых чисел. Да. Так. И что? Ага. Хотим. Значит, 2 вкаты плюс 3 в эльтой. Здесь двойка, а здесь, ну сколько делителю 2 вкаты плюс 3 вельты? Хрен знает, да? Хрен их знает. Вообще непонятно, Вообще непонятно, да. Так, а у 3 вкаты плюс 5 вельты уже, по крайней мере, двойка вылезает. Да. <смех> Это логично. ЕСКЛ натуральный. <смех> <смех> так, подожди. Стой, стой, стой, стой, мы сейчас пятерку тоже организуем. Какой цикл у двойки по модулю пяти? Один два четыре три один. Это ты степени возводишь? Да. Пять а двадцать. Сейчас это пятерка 1, по модулю три. Четыре. Двадцать пять. Два один. Сейчас подожди, пять по модулю три. Два. Каты по модулю пяти. А. Два по модулю пяти. Три в катый по модулю пяти. <together> Все, смотри. Да, Два <card. 5>. <потъем> в степени 2R плюс, э, так, 4R плюс 2, плюс 3, нет, 2, я взял 2 зря. Э, дай э, лучше, вот это тройка, 3 вкатый, а это 5 вельт, ой, 7 вельтый, все. Интересно. Вот 7 вельтый. 1, э, так, но ну 7 вельтый все равно что 2 вельт, то есть это 2, 4, 3, 1, все, 7 вельтый. В степени 4k плюс 2 плюс 3 в степени 4r плюс 2. Это что? Делится на 5 всегда. А на 2 это делится всегда. Значит, я родил здесь уже 2 простых делитель. И ты так хочешь набрать 10 сотый? Плюс 1. Нет, дальше я же буду прибавлять, я же буду умножать на p просто. Но если умножаешь на p, у тебя разница сокращается. Ну, если ты слишком много умножишь на p, то у тебя вот это станет больше. Ладно, тогда я, наверное, расскажу решение. Да, ну то есть так не получится, да, Витя? Ну, возможно, получится, но я не знаю как. То есть я бы взял там очень-очень много простых чисел, да. запустил по каждому цикл, угу. И нашел просто вот какие-то, ну вот, какие чтобы, чтобы при суммировании у меня получился 0 по всем этим простым. Ну да. И, и, ну, и может потом быть, ну, поднимал, да, если... поднимал, поднимал, поднимал число делить. Ну, возможно, это работает, но мне кажется, это сложно. Ну, это, наверное, сложно, да. Это моя вот. любимая арифметика. Да. <coughs> Значит, а что сделал я? Ну, а, ответ, и... что бесконечно, да? Ответ... Но ответ, что как минимум существует, нам как минимум этот бы доказать, а, а потом уже можем подумать про бесконечность и небесконечность. Угу. Вот, значит, как я рассуждал? Я захотел взять d от A плюс b, чтобы оно сразу было больше, чем 10 в а. а -а -а -а. и тогда бы у нас не было проблемы, ну тогда бы, если у нас вот это было бы меньше, то мы бы уже выиграли. Ну да. Вот, то есть что мы хотим? Дважды, трижды, пятью, семью. И... Да, мы хотим, что d от A плюс b, оно больше, чем 10 в Да. И еще, что оно больше, чем uh, D от a плюс D от Да. И тогда мы выиграли. Да, тогда мы выиграли. Почему? Потому что мы просто берем каждый раз простое, которое не входит, домножаем. домножаем, у нас вот тут разница сокращается, и в конце концов будет мы, Правда, только одну получим, но если мы ее теперь сделаем больше, ну, чем 10 тысячный, и так далее. Не, не, не. Но мы можем умножать на разные простые, да, получать да, да, да, разные. Да, да. А, ну да. Ну, ну да. Явно бесконечно. То есть, будет. короче, если мы найдем хотя бы одно такое число, то, то мы, что, есть мы домножаем на какое-нибудь простое, и сокращаем разницу до нуля. И а потом мы ну, просто простой. меняем простые, да, на которые да, да, мы умножаем, да, и очевидно, получаем бесконечное да. число. Очевидно. То есть нужно найти ровно одно такое решение. Вот. Ну что, дважды, трижды, пять и так далее? Да. Ну а теперь что я хочу? Значит, ну возьмем самое элементарное. А плюс Б это. Первое простое, на второе простое и так далее. На 10 с плюс да, первое простое. Да. Так. Вот. И, и что мы доказать. теперь хотим найти такие А и Б, что у них да. сумма меньше. Да. Вот, но с чем удобно работать? Удобно работать, Сосибирь. когда D равно 0. Когда кто? Когда вот эта штука, одна из них равна нулю. С Единица, этим удобно работать. То есть мы можем взять B равное 1. Давайте попробуем, возьмем B равное 1. Да. Тогда у нас получится, соответственно, A равная вот эта штука минус 1. Да. И значит D от B это 0. Да. А тут число уже больше, чем 10 сотых. Значит нам нужно доказать, что D от B A на самом деле будет меньше, чем... Uh, вот эта штука да. ну как это доказать это доказать легко uh, тут у нас вот все эти простые они уже не входят в A, потому что тут у нас минус 1. да ну тогда туда входят простые <как> типа 10 сотых плюс 2 ну короче если мы возьмем просто 10 сотых плюс 2 10 сотых плюс 3 и так далее их произведение до соответственно сколько там до 10 сотых а слишком до хрена да плюс 4 да то вот это число будет слишком ну, это число будет явно больше, чем yeah. вот это. Да. Yeah. Ну, собственно, потому что вот это число уже больше, чем 2, 2 на 3, 6. Ну, короче, понятно. <laughs> Строго я не буду делать. Тут на 2. Ну, no, да, да, очевидно. Uh -huh. Вот, ну, отсюда мы получаем, что d от a меньше, чем d от a плюс b. Тем более, если они входят в степень. А в вот эта штука 0, да. поэтому вот эта штука больше, и да, она больше, чем вот эта. Круто! А теперь мы просто умножаем на какие-то простые. Каждый раз, когда мы домножаем на простое, вот тут у нас плюс 2, вот тут плюс один. У них какая-то фиксированная разница изначально, она каждый раз сокращается на 1, значит, она обязательно пройдет. Офигеть, это Вот. И в этот момент у нас, естественно, все еще будет 10 в сотый, больше, чем 10 в сотый, потому что тут у нас прибавляется. И меняя вот эти пешки, на которые мы домножаем, мы можем получить бесконечную да, Круто! Круто! Вот это вот это крутяк. Интересно, можно ли моим методом добить? Запустив цикл на Ты, конечно, можешь попробовать. Тренируем руки Качаем руки Качает Вот. Это первая задача, которую я хотел сказать Вторая задача О. Значит, условия. Да, я уже папе сказал условия Да, я уже сразу сказал ответ Но Действительно, она требует доказательства Но никто не знает, верный ответ или нет Я тебе не говорил Да, да Итак Папа сказал ответ, но этот ответ может быть неверный. Да. Итак, вот. да. Условия. Условия. Даны? Углы. Даны углы на плоскости. Вот они как-то располагаются, и мы знаем, что их суммарная градусная мера, значит, суммарная градусная мера, тут лишний S. Лебега. Градусная мера строго <coughs> меньше, чем 360 градусов. Вот. Вопрос. Можно ли замасти... можно ли покрыть плоскость так? Можно... Возможно ли ими покрыть плоскость? В пункте А, если их конечное число, и в пункте Б, если их бесконечное. Так. У меня за это время родился целый ряд соображений. Нажимайте Отлично. на паузу. Вот, значит, можете думать. Условие вроде понятные. А я, кажется, придумал решение для пункта А точно. Ну, да. да. Рассмотрим а, все вершины всех углов, если получилось. Да. И конечно, же. Заключим число. их какую-то окружность угу. и отойдем от нее очень-очень-очень-очень далеко. Да. Тогда ощущения ровно такие же, как если они все в одной точке нарисованы. Ну, типа... И да. тогда вдали видно, что не вся окружность 360 градусов. И ну, это, и, да. конечно, решение, но его никто не примет. Но оно самоверное, да? То ну есть, да. То, ну, то есть, по он сути, оно просто, да. Да, Оценивать, оценивать в, в рамках этих прямых. они. Значит, чуть -чуть это, на это было рукомахательное было. решение от мамы. Ой, сказать, от мастера. От мамы, кстати. От папы. Да, а про бесконечное у меня тоже есть идея, но Сейчас, я не давай понимаю. Про... Ну, а, давай да. Значит, бесконечное, как я делаю, э, давайте возьмем, вот у нас, <к DOT> давайте вот, вот это обозначим за ноль. Да. И вот тут у нас будет 2π. Да. То есть мы вот так углы наклона посчитаем. Значит, у нас каждый угол – это какой-то отрезок углов наклона от альфа до бета. Да. <к daylight> <k intellectually> <к 98> вот, то есть каждый угол котируется вот, вот, вот таким отрезком углов наклона. Да. Значит, если их конечное число, то, что мы хотим сделать. Вот у нас есть отрезок всех возможных клов от 0 до 2π. И мы знаем, что вот суммарная сумма по вот этим отрезкам она меньше, чем ну да. 2π. Значит, значит, вот этой отрезке есть точка x, которая не покрыта. Да, наклон. Какой-то наклон, да. который не участвует ни значит, в одном Это из... значит, что у нас существует такой наклон, исходящий из точки 0. Вот этот наклон альфа. Что он не покрыт ни одним из этих углов. Вот. Да! Когда он выбивается из всех. Да, ну теперь, ну, во-первых, сначала перенесем все углы в ноль для удобства. Тогда у нас все углы либо они слева от него, либо они справа от него. Да, вот да, да. Но ну, вот теперь перенесем вот. обратно и видим что Ну а если мы их перенесем обратно, то он просто вот так как бы отодвинется. Пересекает каждый. Ну, вот целиком. он летит в Ходит и выходит, как у пятачка. Да, и значит. Значит, если мы вот это перенесем обратно в его точку, когда-нибудь вот сюда, то у нас вот эти прямые все равно будут пересекаться, потому что они не параллельны. Все очевидно, И вот в этой точке у нас уже... И в конце концов мы выйдем... А так как конечное число, то, соответственно, эта точка, она будет удалена на какое-то... Да. Вот. Это круто! Круто очень красиво. Я бы добивался этими дурацкими эпсилонами. Оценивал. Ну, это понятно. Можно довести до уматого решения. Но это... Так вот, у меня появилась идея, э, но я совершенно не понимаю, к чему она приведет. Давай, для а, Да. Вот, вот смотри, берем угол, кладем его. Да. Он покрыл вот то, что здесь. Угу. Теперь я беру вот эту точку, да, я хочу ее покрыть. Следующий угу. угол берем, он там вот такой какой-то. Я ее покрыл. Угу. Берем следующую точку, опять покрываем. Так как у нас каждый раз остается еще какой-то угол, то вроде как э, все точки покроем. Ну, ага, то есть ты хочешь сделать так. Ну, не <как> знаю, то есть Сейчас я ощущаешь, понял, что это можно сделать, уведя вот эти вершины. Ну, ответ «да», это можно действительно сделать. Хотя изначально твой ответ был, что нельзя, я помню. Да, да, я вот поэтому... И я так ставлю, понимаю, я ты задумал, хочешь да. сделать вот такую штуку. Значит, сначала вот так, потом как-то вот так. Ну, да, да, постепенно. Потом еще более вот пологий, но более далекий. Носы, вытягивая... Носов, да, вот. постепенно. Так, чтобы носов, вот эти точки, они постепенно... Росли вверх, да. по, любой, по любой прямой это до бесконечности росло. Теперь нужно просто подобрать параметры задачи. Да, ну, в принципе, это почти решение, на самом деле. Вот. Ну, у меня очень похоже. Это, это офигенно, что это можно сделать, это просто офигенно, да. Значит, какое решение? Давайте, э, что сделаем? Давайте возьмем, во-первых, вот такой угол, э, угу. который покроет вот все вот здесь. А, ну то есть вообще такой здоровый... Это 270 вот, градусов. Ага. Вот. А теперь мы хотим покрыть вот этот угол. Да. Ну хорошо. Э, давайте пойдем по вот этим точкам по оси Х вверх. Значит, вот у нас точки 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 и так далее. Значит, сначала возьмем угол... Ну, короче, четверть. вот этого. Допустим, да, да, да, да даже Х возьмем. Да. Возьмем угол Х вот тут. Да. Вот. Он покрывает вот так. Теперь... Отойдем вот сюда и возьмем угол x пополам, такой, да, что он покрывает вот эту точку. Да. Вот тут x пополам. Да. И он покрывает точку 1. Потом отойдем еще дальше вот сюда. И возьмем такой угол x на 4, ну, возьмем угол x на 4 так, чтобы он покрывал уже вот эту точку. Тут почти параллельно будет. Да. Вот. Да. И он где-то вот тут. Они каждый раз будут пересекать вот эту прямую, потому да, да, что да, они, да, очевидно, да. не параллельно. И это самое. Вот. И мы каждый раз будем замощать какую-то новую точку. И вместе с ней все, вот это. Да, но при этом, если мы хотим замосить вот такую точку, мы опустим перпендикуляр. Да, это совсем очевидно, да. И все, собственно. Круто! И совершенно ясно, да, что все так. Да, и, естественно, их суммарная красная мера это будет x пополам. Если мы возьмем x, это одна четверть, то у нас будет просто половина от фотосегов. Кажется, что предел 180 у этой картинки, да, потому что можно вместо такого взять вот такой, наверное. Ну, хотя хрен знает. Ясно, что 270, это уже... Ну, я, кстати, про это подумал, но 270, но у меня в решении, соответственно, сколько там, 315. Ну, да. Ну, кстати, вот это можно не брать. Вот я и думаю, что 180 предел. По сути. Но вообще интересно, с какой для любой суммы углов это можно... Ну, я, кстати, тоже про это подумал в метро, но у меня уже не очень было времени. Но моя картинка дает, что вроде для любой, просто очень далеко нас продвигать. Ну, наверное, да. Может и да. Может быть, может быть, действительно, с какой угодно малым суммарным углом можно замастить. Да, офигенно. Может быть и нет. Круто. Вот. Но у меня, кстати, О, на сборах было красиво. решение гораздо сложнее. Ну, не а, гораздо а, сложнее. А, ты потом, да, придумал это? Ну, вот это, которое мы отступаем вот по этой оси, я придумал уже в метро. А А, а, а на сборах а. я отступал вот по такой параллельной оси. Угу, угу. Не знаю, зачем. Да, здорово, вот. слушай. Значит, эта задача про углы. и, собственно, все. Значит, только задачу бонус сейчас дам. Она в этот раз тоже со сборов. Ласские! Тысяча одна ночь. Еще одна задача на, на следующий раз. Да? да. То есть, нет, тут разобрали. То есть очередная задача на следующий раз. Да. Вот, значит, как она выглядит? Это уже задача по математике, по честной математике. О, давай. Ну, она, по идее, не сложная. <как> вот, значит. <как> <как> есть 3 килограмма сыра. О! <как> Белорусский пармезан. Играют, значит действует в магазине акция, какая? Что если, покупатель разобьет этот сыр, разобьет, разбить на четыре куска? Да. Вот покупатель разбивает сыр на четыре куска. Так. Вот эти три килограмма. Да. Да, четыре. Дальше продавец да. выбирает… вот у нас есть какие-то четыре куска лежат тут. Ага. Продавец выбирает какое-то подмножество кусков, какие-то два подмножества кусков, не пересекающихся. У него есть весы, и он кладет одно множество вот сюда, а второе множество вот сюда. Так. А, значит, вот сюда одно из множеств, вот сюда второе. И, значит, они показывают какое-то неравновесие. Да. Значит, действует акция, что продавец должен доложить на какую-то из чашек так чтобы сыр так чтобы получилось равновесие <свес> то есть если например тут вес условно 3 вторых а тут вес 1, 2, то продавец должен доложить вот сюда вес. Еще килограмм Еще килограмм разрушить. сыра, чтобы было равновесие. Только так не будет, то, что в, в, силу, в сумме 3, то есть 5 вторых, одна вторая. Нет, он не обязательно выбирает а. все. То есть он может вот этот кусок, например, <к completes�> оставить, вообще не брать. Ааа, да. подмножество. Под то есть он выбирает какое-то подмножество вот на это, какое-то подмножество на вот это. Они, они, очевидно, не пересекаются. И у нас еще какое-то оставшееся подмножество офигеть, остается. Офигеть. Вот, и вопрос, значит, вот этот кусок сыра, который он докладывает, достается бесплатно. Вопрос, какое максимальное количество сыра при оптимальной игре обоих э, покупатель, который разбивает на 4 куска, <связать> можете гарантировать? Да, это напоминает, у меня есть один э, подписчик, который, у которого есть магазин. <связать> у него продается... <связать> Я думаю, не один, это самое. Подписчик. Ну, может, и не один, да, но у него есть, значит, у него продается всякое, всякие инструменты и техника. И он. А при входе лежат книги по математике. Тетрадь и ручка. И когда покупатели говорят, что-то дороговато, он говорит, если решите задачу, будет гораздо дешевле. А иногда дает бонус задачи на бесплатное приобретение товара. Вот это задача. Да, но адрес он посидел. Используй. Адрес, как я понимаю, он просил не давать. Набегут и разорят. Ты не поспоришь. Вот. Так что вот такие вот, вот дела. Вот такая здорово, задача, да, кажется. здорово. Как разбить оптимально для себя, чтобы независимо от действий продавца довольно много пришлось ему докладывать. Да. Ну, то есть, например, первый Нет кусок не очень маленький, иначе он просто возьмет на одну ноль, на другую этот кусок. Да. Да, вот. Да, с другой стороны, не одни, два. Я могу, кстати, сказать, что на самом близко. деле ответ. Очень маленький относительно трех килограмм. Очень маленький, да? То есть, ну, при да, продавца, ну, достаточно да. маленький вполне но себе. я, э, э, э, да, я бы так сказал, что такой раз шестнадцать разбивок. Э, так, так, так, так, 16 так. Шестнадцать разбивок? Ну после четырех кусков. А, а 8. Мы как бы красим их в три цвета да, получается. Да. Но правда они симметрично а немножко. В три цвета, но единицы и ну, двойки 3, эквиваленты. 3, 3, 3, 3, 3, -ди -ди. вот эта задача ну да, это задача интересно, да, это очень интересно пока не очень понятно но я думаю что грамм 100 ответить будет но ну, это так мое такое blind guess что называется ну в принципе довольно близко как бы близко да? ага. ну решайте Ха -ха! решайте вот удачи откуть привет